Сурийские тигры играют с тайгой. Играют на деньги, за хлеб дорогой. Игры, недеску рукой, разыграны, и рукой не возьмешь, дорогой, карты сыграны. Детские игры, за детский покой, с тайгой, стой!